Июль 1988 года. Никогда еще на эту братскую землю не высаживался такой крупный десант посланцев советского Киргизстана, как в эти дни. Дни культуры Киргизской ССР в Монгольской Народной Республике. 130 лучших мастеров искусства и литературы горного края специальным рейсом фрунзе улан прибыли сюда для участия в празднике Братства Народов. Город приветливо распахнул перед гостями свои улицы и проспекты, новые микрорайоны и старые буддийские храмы, театры и музеи. Открыл им свое сердце и душу. Сердечными были встречи в Центральном комитете Монгольской народной революционной партии, Совете министров и Министерстве культуры Монголии. Стороны подтвердили свое горячее стремление развивать прямые дружественные связи между Киргизией и Монголией. Восторженно принимали зрители мастеров искусств нашей республики. Это была яркая увертюра праздника дружбы, взаимопонимания, духовной близости киргизского и монгольского народа. Энзамин отжатый, умченье сливой, сыр, дарстар и левит. Подъедешь и в плен варена. Пути, дороги, праздника. Они пролегли по всей Монголии. С искусством Киргизии, с лучшими художественными коллективами республики познакомились жители Улан-Батора, Эрдонета, Дархана, Восточно-Габийского, Забханского и Центрального Аймака. много оказывается общего у киргизского и монгольского народа и в исторической судьбе и в традициях в музыке и культуре в хозяйственном укладе и быту это хорошо показали встречи с жителями восточного гоби праздник в степи как напоминает он чабанские праздники в сонкуле или аксае алае или сусамыре Есть общая тема для разговора у чебанов киргиза Ташполота Акматова и монгола царена Чайжанца. Опыт овцеводов Киргизии притягателен для здешних чебанов. Спрашивали обо всем, как живут и трудятся люди, как содержатся овцы, какой приплод и настриг дают, и каковы условия оплаты чебанов. Искренне и душевно, с открытыми сердцами встречали киргизстанцев повсюду в Монголии живо интересовались ходом перестройки в нашей стране, рассказывали о том, как обновляется жизнь в Монголии. В Монголии с огромным успехом прошел фестиваль киргизских кинофильмов. Тепло приветствовали жители забханского Аймака, делегацию кинематографистов нашей республики. Повсюду узнавали наших артистов, исполнителей, главных ролей в кинофильме «Потомок белого барса». Большой интерес у зрителей вызвал фильм из жизни животновода в Киргизии «Сошлись дороги». Фестиваль культуры Киргизии на монгольской земле вылился в яркий праздник братства и духовной близости наших народов. Вот что говорят монгольские мастера искусств. Композитор Мент Баяр. С давних времен наши народы испытывают взаимную тягу друг к другу, взаимное уважение и взаимный интерес. Фестиваль позволил нам лучше познакомиться с искусством киргизского народа, лучше узнать его душу, это особенно важно сегодня, когда все народы протягивают друг другу руку дружбы, стремятся жить в мире и согласии. Я только что с большим удовольствием посмотрел заключительный концерт мастеров искусств Киргизии. Мне особенно понравились народные инструменты, песни, мелодии, потому что сам я увлекаюсь народной музыкой. Главный дирижер монгольского театра оперы и балета, Джамьянгин Чулун. В музыке киргизов, в их обычаях, обрядах много общего с нашим искусством, с нашими обычаями и обрядами. Это говорит о древних связях между нашими народами. Нам надо лучше знать друг друга и чаще встречаться. Поэтому мы и говорим. До свидания, монгольские друзья. До встречи на земле Киргизстана. А в нашей памяти надолго останется прекрасная и гостеприимная. В